Видеоинструкция по монтажу вентилируемых фасадных панелей из ДПК «Хольцхофт». Установите вертикальные направляющие. Расстояние между ними должно быть не более 60 см. Края панели обязательно должны попадать на направляющие. Поэтому при необходимости установите два профиля на стыке. Все стены здания должны быть проветриваемыми. Поэтому, чтобы панели выполняли функцию вентиляции, Зазор между утеплителем и фасадной панелью должен быть не менее одного сантиметра. На углах здания и проемах соедините два вертикальных профиля вместе. Зафиксируйте алюминиевую стартовую планку по нижней части фасада строго по уровню. Закрепите алюминиевую направляющую для уголка из ДПК по всем углам здания в оконных и дверных проемах. Для дальнейшего удобства монтажа панелей отмерьте и вставьте стартовый ДПК-профиль в алюминиевую планку. Устанавливаете панели и фиксируйте их с помощью пластиковых клипс. Фасадные панели Holtzhof при креплении с помощью специальных усадных кляймеров имеют скрытый вентиляционный зазор. Зазор служит и для компенсации температурно-влагостного расширения материалов. Не забудьте оставить компенсационный зазор от углов здания примерно в полтора сантиметра для трехметровой панели. Верхнюю панель фиксируйте с помощью стартового ДПК-профиля к предварительно прикрепленной алюминиевой планке. На завершающем этапе ставьте угловой ДПК-профиль. Посад готов!